Так, так, так. у вас? Да? Здравствуйте. Да? Здравствуйте. Все, ждем Ольгу. Сейчас у нас будет сессия диагностика в стиле сказка коучинга. Ольгу сейчас она пройдет по ссылочке, и мы начинаем. не получается. Да? Так, хорошо. Подождем. Подождем спокойненько. Угу. Ага, все. Принимаю. Принимаю. Отлично. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Так, вы включите микрофон. У вас где-то должно быть там в... нажать. Посмотрите внимательно, потому что у меня не удается. А у вас где-то должно быть нажать микрофон, включить микрофон. Вот, говорит, что вы подключаете микрофон. А... Так, так, так. Чат, чат, чат. чат. Угу. вам написала, читайте в чате. Где-то сбоку, справа. Так, мне говорят, что вы меня тоже не слышите. Так, сейчас я посмотрю, может быть, у меня есть возможность. Так, так, так. О, вот, вот все, все, вот все, все, все мне пишут, что вам нужно нажать кнопку, и мне пишут, что вы меня не слышите. Ага, все, все, все. Ну ничего, дело наживное, все получится, да, то есть тоже, если бы каждый день мы на такие ходили встречи, то мы бы все знали. А так это нормально, что что-то не получается, ничего, ничего страшного. Хорошо. Давайте тогда я буду немножко писать, да, буду немножко писать за вами, что вы будете рассказывать. Значит, наша задача сейчас придумать для, для вас двух э, персонажей из сказки. Один положительный, другой отрицательный. То есть как бы один герой, другой злодей. Вот так. Угу. Угу. Давайте подумаем. Я тогда писала, но как бы можете и их выбрать э, вот, Комментарии. Угу. Можете. Давайте их выбрать. просто думаю, не Развеем. знаю, либо, либо Кощей бессмертный, и кто угу. еще, например, там волк, например, да, там спасает, или кого еще? Не знаю, там в большинстве сказках волк тоже негативный. Там тоже надо и смотреть. Мы... Смотря, а какая думаю, вот, вот смотрела сказку недавно. Ну, как в смысле, редко смотрю, потому что времени не бывает. Но, вот, например, э, Волк с этим, с, как Сван не Царевичем, а с кем он там? Или давайте Иван Царевич. Давайте Иван Царевич. Иван Царевич и и Кощей, да? Да. Хорошо. Хорошо, ну первое, что хочется сказать, что два мужских персонажа, значит, угу. у вас много-много мужской мужественности. Да -да. Сами все решаем, сама все справлюсь, сама-сама. Вот эту мантру сама убираем из своей жизни, она плохая. Угу. Она только вред создает. Ну, хорошо. Ну, это уже задумайтесь, да? Ну, мы сейчас много чего будет задуматься. Я уже знаю, но. Равно. Как Ха... обычно, неосознанно, хотя знала да. об этом. Ага, оно неосознанно, оно в том-то вот и польза вот этих сессий, что неосознанное становится для нас очевидным. И уже тогда понятно, что с этим надо работать, а не просто думать, что мне показалось, да? А что с этим надо? Да-да-да. А, а, так, значит, что у нас думает об отношениях и любви а, Иван Царевич. Это я должна ответить, да? Да, вот. Это ваш Иван-Царевич, вот вы за него и отвечаете. Ага. Я думаю, что Иван-Царевич должен, значит, ну как должен, мы никому не, ничего не должны. Но вот, ничего, не переживайте, как бы, говорите, как семья есть. Семья для чего создается? Чтобы жить вместе, да, любить друг друга, уважать. Угу. Чтобы вот... В семейных делах я считаю, что мужчина должен решать семейные проблемы, а не женщина, как вот я. Mm -hmm. <laughs> Получается так. Ну, например, вот на отдых ездить вместе, да, там в магазины ходить вместе, гулять. Mm -hmm. Что еще сказать? Ну Домашними делами, естественно, заниматься, по возможности, кто что может, я считаю так, uh -huh. а не так, что ты должен это, я должна вот это. Uh -huh. Деньги зарабатывать, я считаю, конечно, что тоже должен муж обеспечивать семью, ну, как бы uh -huh. обычно как получается. Нет, это как задумаете, как цель поставите. Ну да, но цель, я вот считаю, что придерживаюсь всю жизнь, что муж должен обеспечивать семью, mm -hmm. но где таких Я тоже так мужчиней? считаю, это, это нормально, это мужская обязанность. Да, mm -hmm. поэтому вот. конечно, нужно срочно встретить такого мужчину. Да, конечно, женщины сейчас работают, но это не значит, что вот, у меня, допустим, муж не знает, сколько я зарабатываю. Угу. Mm -hmm вообще не может проконтролировать меня, потому что все по карточкам русским, Яндекс деньги и так далее. Ага. И он старается все сам. И чувствует себя мужчиной в этот момент. То я есть, вот я, тоже считаю, что Я, я сам. ему позволяю чувствовать себя мужчиной. Так что это нормально. Хорошо, идем ага. дальше. Кощей, что у нас думает о любви и отношениях? Ну, нужно все, как бы, даже не знаю, что сказать, нужно все под себя <загрысти> загрести, как это, mm -hmm. себе починить, как, типа, посадить в темницу, сиди, <загры> шаг лево, шаг вправо, mm -hmm. равносильно побегу, ага. тут даже мне сложно что-то сказать еще. Так, хорошо. Контролировать, да? В темницу посадить. Да, контролировать. Да, да, да, да. Я и говорю об этом, да, что подчинить. Угу. Хорошо. А теперь вот то, что вы рассказали об отношениях и, э, к любви и отношениям, да. Э, как, что здесь про вас? Про меня? Да. Ну, вот, наверное, первое все-таки все. Вот то, что к Ивану Царевичу относится в плане того, что все мои мысли, вот, ну, о том, что, mm -hmm. как бы, семейная жизнь как должна mm -hmm. быть. Ну, вот, в первом случае все, что перечислил. Ну, я думаю, что здесь оба случая ваши. Ну, так-то да, конечно. У всех у нас есть и плюс, и минус, и положительные да, да, да. у нас внутри есть. И вот здесь как раз проявляются эти обе стороны медали. То есть в любом случае они обе про вас. Но вот давайте смотреть, разбираться, да, что здесь. Что жить вместе, смотрите, семейные проблемы вместе, отдых вместе, домашние дела в магазин вместе, муж должен обеспечивать, да? вот, тоже даже в Иване-Царевиче, в, в положительном варианте, прослеживается вот этот э, контроль. Контроль, да. ницу подчинить, оно тоже здесь прослеживается. Смотрите, да, да, оно да. все вот так взаимосвязано, то есть никуда не денешься. Да. То есть, сейчас вы все это рассказали про себя. Смотрите, да. С одной стороны, это оба героя очень ресурсные. Что Кощей Бессмертный на златом чахнет, у них там финансовое положение хорошее, что Иван Царевич — это все-таки Царевич, у него там тоже уровень хороший финансовый, да? То есть это хороший финансовый уровень дают эти герои, несмотря на то, что один положительный, один негативный, да? То есть дают хороший уровень пози... финансовый, это позитивное, то есть оба героя дают это. Ну вот смотрите, вот этот момент, что он в вас, видимо, живет, эта программа управляет вами, что нужно контролировать, нужно э, посадить темницу, нужно э, рассказать, что должен, должен, должен. Это ну, реально обдумать, потому что когда вы уже знаете врага в лицо, да, с ним легче бороться. Вот, когда он для нас не очевиден, мы тогда э, говорим, нет, это не про меня. Там, да? Все, этому человеку очень сложно будет что-то прорабатывать, потому что он в первую очередь принимать не хочет ситуацию. Поэтому mm -hmm. если осознаете, 50% работы выполнено. Прям 50% работы выполнено. Да, я это знаю. Так что смотрите, mm -hmm. вот с этими качествами мужчину э, будет искать непросто. То есть, если мы вот, э, хотим попасть, ну, на мой взгляд, это нормально, хотеть попасть там, в 10% мужчин, которые что-то в жизни могут, у которых mm -hmm. хорошая зарплата у которых какая-то есть недвижимость, даже если вы вместе живете, то недвижимость можно издавать, да? или там детей туда отправить, или как-то, да, то есть какое-то передвижение мест слагаемых сделать выгодную вам вдвоим. То здесь, смотрите, прослеживается мужественность и желание контролировать и вот все это подчинять, да? то есть это все мужские качества женские качества это гибкость дипломатичность плавность да? женщина это вода то есть вот женская энергия это вода это вот когда женщина говорит да дорогой как скажешь вот это вода а когда женщина говорит мне все равно на каком ухе у эти бетейка в это время включаются мужские энергии да? и вот здесь вот важно понять где вот этот включатель у вас Mm -hmm. То есть как только вы поймете, где включатель, и тогда можно использовать выгодно мужские энергии, включайте мужские, выгодно женские, включайте женские. Я такой пример, вот сейчас привожу последние дни э, девушкам. Я вот католическое Рождество провела с дочерью, там четыре дня мы с ней были. Э, зятя оставляли дома, брали их машину, я за рулем, дочь не водит. Э, мы уезжали куда-нибудь на шопинг, в парк гулять с ребенком. В общем, там целое утро где-то проводили. И дочь мне в конце концов в какой-то день говорит: "Мама, выключу дурчку, я уже рядом с тобой чувствую себя мужчиной". То есть понимаете, вот это вот момент, который реально показывает женскую-мужскую энергию. То есть женская энергия это вот те анекдоты про блондинок это вот женская энергия. Это не просто они там смешные плохие, нет. Когда мы включаем в себе вот эту вот, вот, это вот дурочку в себе, когда включаем, да? Мужчина рядом с нами включается как мужчина. Вот они, переключатели. Как только мы включаем в себе мужчину, и мы там и бревнышки носим, и все весело с улыбочкой, и коней останавливаем, в горящую избу заходим, вот это вот рядом с нами мужчина выключается. Он перестает быть мужчиной, она сама все может. Я подожду, она сама все сделает. Он перестает хотеть совершать поступки, подвиги и хотеть что-то делать для женщины. То есть вот это нужно осознать. То есть здесь и работают законы природы. Многие mm -hmm. девушки говорят, а зачем я должна перестраиваться, вот пусть меня любят такой, какая я есть. Но таких женщин на сегодняшний день очень много. Очень много. Хотя бы взять поколение наших мам. Они все с таким убеждением что вот любите меня такой, какая я есть. И они все одиноки. Uh -huh. Они все одиноки. То есть, когда мы идем в отношения, придется уступать. Нас Голливуд привык, э -э -э, приучил думать, что вот после свадьбы начинается белая полоса, и дальше они жили хорошо, и все у них было хорошо. На самом деле, такого не бывает. Просто uh -huh. не бывает. В ведических писаниях истории начинались со свадьбы. Там такой-то царь женился на такой-то принцессе или там царевне, или там тра-та-та, mm -hmm. и дальше пошли испытания. Иногда показывают в историях несколько э, поколений, то есть это была бабушка или там прабабушка, потом ее детей показывают, потом ее внуков, правнуков, и к чему привело то, что у бабушки было убеждение, что надо там везде побеждать, что рыбу надо поймать и удачу за хвост тоже. И внуки ее родные внуки, там пятеро внуков против ста других внуков, ну двоюродные были, встали на поле боя. Вот ее убеждение привело через несколько поколений к такому. То есть когда вот смотришь вот в таком широком плане историю, понимаешь, где ошибки сделаны. То есть очевидно становится, какие убеждения создали вот эту военную ситуацию, становится очевидным. А когда нам показывают свадьба, и все закончилось, на этом история закончилась, мы привыкаем думать, что вот после свадьбы все хорошо. И вот здесь тоже это убеждение нам очень мешает. Многие думают, что вот я вышла замуж, и все. И как только первые какие-то проблемы, люди на развод подают. Это нормально, что после свадьбы у нас какие-то. Мы в паре быстро прокачиваемся. То есть цель природы для чего пары создавать? Чтобы мы быстро, как личность, прокачивались, чтобы мы становились тем, бриллиантом уже готовым классным красивым и в паре мы друг друга зеркалим то есть мужчина наши зеркала никак не что другое то есть надо не зеркало менять а себя менять чтобы в зеркале мы были тем что нам нравится то есть вот такой вот формат и э, если вы э, вот с таким контролем да то мужчин будете притягивать женственных даже если хороший придет, вот из 10% какой-то там классный, и решит с вами остаться, он станет женственным. То есть вот здесь, чтобы быть в паре, нет другого выхода, как только менять саму себя. Как только над этим работать. Наверное, я разочаровываю очень сильно, но это... Нет, я... Я это знаю, Лен, прекрасно. Я знаю это. Просто я себя очень много как бы поменяла, но не все получается. Ну, рода, конечно, да. Когда привыкаешь, сама живешь одна, да, все проблемы и все тащишь на себе, да. то это очень сложно перестроиться. Вот недавно случай, не то чтобы как случай, познакомились с мужчиной, да, начали встречаться. И вот, ну не знаю, во-первых, у меня к нему неверие, Uh -huh. Я все согласна, он мне нравится, в принципе. Как бы, ну вот ведет себя именно так, что я не верю ему. Uh -huh. вот он приехал с другого города, да, сейчас работает в городе за 120 километров от нас, ну, от меня, грубо говоря. Uh -huh. да? Он приезжал как бы пообщались, потом начали встречаться, да, потом. Я туда ездила, потому что его как бы на выходные не отпускают. Ну, как эти ездят, как называется? Лахтами. Правильно. Лахтами, лахтами да? Угу. Вот. И, ну, вот, проскакивают такие вещи, что я, я ему объяснила, да, что я не хочу иметь отношения с женатыми мужчинами, что если кто-то есть, то все, до свидания. Правильно. Нет, убеждает, что никого нет. Получается, что, да, поначалу там цветы, заправка меня да вот все такое потом значит в отпуск он сюда приезжал что мы оба отпуск взяли значит вот у меня были да это самое. Mm -hmm. вроде все хорошо как-то все поехал да потом такое впечатление что ну первая неделя что может быть просто устали друг от друга потому что все равно тяжело как бы mm -hmm. когда живешь одна одна и тут как бы вот такое yeah. вот значит потом вроде все нормально Значит, вот два с половиной месяца, да, он как бы вот уехал туда. Ни меня не зовет, ни сюда сам не едет. У меня уже такие мысли, что когда человек зарабатывает, деньги отправляет семье, ему объясняет что я тебе ну, не могу вот верить, я, значит, что-то не так, правильно, что как бы нет у меня никого, нет, что это за семья, что там больше полгода мы не видимся или что-то в этом духе, что чуть ли не 9 месяцев, что я этот самый, что это за семья. Я думаю, ну вот, как у нас ездят, да, вот приезжают, он хотя прожил практически всю жизнь в России, хотя он не русский, вот, что думаю, вот у них есть такое, что он поехал зарабатывать деньги, да, и семья отправляют там, к примеру, деньги, и не появляется, ничего такого страшного в этом нет, ну, в смысле, для них, да, у них да, это так. Да, у них это я так. Я ему любит, объясняю, что знаешь, я... любит. Да, да, да. А тут получается... Мы разговариваем, да, мне нужно там то-то купить, этот-то оплатить, к примеру, да, хотя он до этого, что э, там чуть ли не жениться готов, я-то не готова, как бы, еще, что я считаю, mm -hmm. что нужно еще для начала узнать лучше друг друга, и, и как бы ничего не лапшу, весить на уши в том отношении, что я же взрослый, человек менее 20 лет, что которая там этот самая. Mm -hmm. вот. Ну и, короче, <clears throat> к Новому году мы поругались. Вот, и как бы я считаю, что, да, если человек хотел бы приехать, к примеру, на Новый год, так да, как он говорил, что там каникулы у них и все такое, он бы приехал, во-первых, даже mm -hmm. дело не в том, что мы поссорились, мало ли что, люди ссорятся, да, да? да если ты считаешь, что мы семья типа того, что, да, тут вообще, по-моему, без вариантов приехал, как говорится, повыркали друг на друга, разборки навели, да, и все хорошо дальше, а тут я считаю, что... Да, это, это большое доказательство того, что там есть еще где-то семья и на Новый год поехала так в вот. семью. Нет, это... он не уезжал, самое интересное. Он там, на работе. Мы по видеосвязи общаемся. Mm -hmm. Просто я вообще не понимаю. Короче, мы поругались, я занесла его, ну, заблокировала. Что я им сказала, что разбирайся со своей головой, я не хочу тебя не видеть, не слушать, что как хочешь. Думаю, если человек захочет, ну, можно же позвонить с другого телефона, правильно? Uh -huh. Он тут звонил несколько раз. Естественно, заблокирован, не дозвониться. Думаю, мозгов должно хватить, что можно купить новую симку и позвонить с нее. Или у кого-то телефон попросить, например, договориться, что давай пообщаемся. Ну, просто я на данный момент вот, уже прошло, не знаю, дня 4-5. Я вот uh -huh. в таком шоке, что как бы со всем этим вот хозяйством, как говорится, я не знаю, что делать, но я решила, что Сколько бы я не переживала, я буду ждать вещи, по идее, у него мои, его здесь, как говорится, uh -huh. что все равно забрать-то придется, правильно, если, как uh -huh. говорится, все, разбежались, разбежались, но весь вопрос в том, что мне-то уже теперь надо ли это все, потому что я не понимаю, я... вот то, что нет, Штамп в паспорте это не доказательство того, что он не женат. Ну, как он, да? Люди живут да, да, не расписанные. Да, да, Поэтому по я не по знаю, что делать. Короче, я решила, что время покажет. Я вообще в шоке. Да, просто надо отпустить ситуацию и понаблюдать. Да? Встать в позу наблюдателя и посмотреть, да, что и из этого получится. Же. Не принимать быстрые решения, а просто понаблюдать, что из всего этого получится. Ну, конечно, мужчины не знают, как себя вести правильно, но на, на сегодняшний день очень много вот ищут семью, и там, и там, чтобы была Особенно, если mm -hmm. полах там ездят. Потому что для oh, мужчин wow. это очень серьезная ценность отношения, и именно mm -hmm. вот, секс. И когда еще придешь тебе кушать, вкусно сготовят, и все тебе погладят, постирают, то есть это серьезный ресурс, который необходим. Но очень многие мужчины не понимают, что этот ресурс должен быть с энергообменом. То есть что-то он да. тоже должен давать женщине. И это очень важно здесь, конечно, и там, и тут не должно быть. Однозначно не должно мне, быть. Мне это не нужно, во-первых. Я не хочу этого. Правильно, правильно. правильно. А во-вторых, еще дело в том, что странно-то то, что он практически если и приезжал, то один-два дня в принципе, раз я работаю неделю, у меня, в принципе, работа такая, что мне, как бы сказать-то, не выспавшись, сложно работать и все такое. Я работаю с деньгами, с документами, как бы вот я, например, сказала, что на неделе не езди. Он приезжает, например, он может взять пару выходных в месяц uh -huh. и как бы либо приезжал там два раза в месяц на один день, да, либо на два дня там один раз в месяц и как бы... Ему и чаще это не уехать, вот что самое смешное. Он здесь вот снимал квартиру, мы встречались, они здесь у меня, что квартиру снимал. Mm -hmm. Там приезжал, поедем там, например, и цветы покушать, как говорится, там, что недешево, да. И там <coughs> поначалу там мне и вещи покупал в плане того, что... Потом я ездила, например, туда к нему, что этот квартиру снимал на пару дней, да, этот сам, он там с работы приезжает, ну, как бы я на машине, там, без машины, что съездила, там, забрала, да, вот как-то. Mm -hmm. С одной стороны, я понимаю, что вот это мужское, правильно, да, как это говорят, что, типа, да, я могу там приехать, как девушка, да, говорит, mm -hmm. что, типа, приехать тебе с цветами, забрать тебя, отвезти куда-то, но тут ситуация такая, что, как бы, я не знаю в плане того, что правильно, неправильно, но вот так, как есть. Что ну, вот понятно, понятно. Машине, я на машине, да, я приехала туда, естественно, там, на работу к нему съездила и забрала его там, и с утра тоже так же отвезла, хотя, в принципе, могла бы, да, сказать, что нет, все, как бы, бери такси или что-то, но потеря времени, правильно? Ну, да, да, да. Поэтому, понимаю. Не, не знаю. Так, хорошо. Просто пока что подождите, ничего, ничего не решайте. Само все развернется, то есть, правда, она вылезет. Шилов да. в мешке не утаить. Все равно какими-то словами проговориться, какими-то поступками проговориться, и все будет mm -hmm. понятно. Поэтому не торопитесь. Просто Еще одна моя подруга mm -hmm. очень мудрая говорит, если, говорит, не знаете, как поступить, не поступайте никак. Так вот, я тоже к этому же: вот как бы в смысле, я это прекрасно понимаю, эту психологию я тоже стараюсь именно вот так, mm -hmm. что саму рассосется куда-то, туда или туда. Да. Поэтому... Так, смотрите, значит, следующий вопрос у меня. Что у нас думает Иван Царевич о самореализации? Угу. Так. Пишу тоже. Ой, так сложно вообще, вот, честно, в голове каша. Угу. Самореализация. У меня самореализация и вот, ничего такого как бы чисто Почему? как мать, как да? Мать реализовались на работе, да, реализовались. Да, да. Такого, чтобы вот, ну, чисто, я, например, хочу заняться чисто каким-то видом бизнеса для того, чтобы зарабатывать деньги, опять же, может мужское, как бы, да, но я этого хочу, потому что в принципе зарплата у меня не самая маленькая, но для меня она мала, потому что у меня вот свой дом. Mm -hmm. Мне нужно постоянно что-то тут вкладывать, извиняюсь, без мужчины это очень сложно, поэтому, как бы, я реально задумываюсь, но у меня времени на это нет вообще, абсолютно нет, потому что вот, как бы, даже вот эти 10 дней, да, у кого-то каникул, а у нас 3 mm -hmm. дня отдохнули, 3 и дня отработали, работать. вот сейчас 4 да, дня, я чисто дома, вот, как бы, да, по дому там шуршу, хотя у меня есть сын, он, в принципе, тяжелый. сына с руками. С руками, да даже не только пусть, что с деньгами, даже, но именно пусть что с Пусть даже руками. у него, да, недвижимости там не будет, ну лишь бы mm -hmm. была какая-то зарплата более-менее сносная, да, И да, чтобы да. умел все чинить. Да. Потому что вот у меня, допустим, не умел парень все чинить, но сейчас уже потихоньку учится. Я ему говорю, что мой папа, говорю, шел в библиотеку в пятницу или там в книжный магазин, брал книжку, как ложить кирпич. В субботу uh -huh. ехал на дачу, всю ночь с пятницы на субботу читал эту книжку. В субботу ехал на дачу, он уже знал, как ложить кирпич. Потом там приходится г крышу чинить на даче, или, э, делать mm -hmm. эту крышу в постройке, ложить крышу. Он опять в библиотеку или в книжные берет книжку, как делать крышу. В mm -hmm. пятницу на субботу читает всю ночь, в субботу берет машину, едем на дачу, он уже знает, что с крышей делать. Э, я говорю, все, а сейчас YouTube, это тогда были времена, да, когда -то да. что -то открываешь там роликов про все, что хочешь, можно научиться. И mm -hmm. я, короче, да. себя его научила, он у меня скоро будет с руками. Он скоро все уже будет уметь чинить. Не умел. Ну, я mm -hmm. его потихоньку-потихоньку вдохновляю, он еще гордится. Я такую арку на даче сделал. Я такую печку сделал на даче. Такая круглая печка на улице. И в ней там все вкусно получается. И, короче, такой прям с гордостью друзьям рассказывает, прям крылья у него разворачиваются. Тот такой прям супулый был, когда мы познакомились только. А сейчас прям спина ровная стала. Он все мужчины чувствует, потому что я ему позволяю чувствовать себя. Мужчины рядом со мной. Ну да. Хотя мы-то ну, вот женщины он у меня. все умеем. И унитаз, читать, Тогда, и кирпич да, да. сложить, и обои клеить. Все умеем. Так надо молчать, ни в коем случае не показывать это. Тогда, нет, вот он у меня приехал, там была что-то, случилась проблема, так как из колодца вода не особо чистая, не знаю почему, в общем, перестала вода поступать в унитаз. В общем, он решил на унитаз поменять. Все поменял, все там сделал. Я, в принципе, да, что тоже там чем-нибудь, вот тут надо сделать, там светильник поменять, я бы сама его поменяла из принципа да что это согласно тут как говорится Ну вот, ну не знаю я говорю что или причина вот именно в том что как бы врет или что не знаю в общем тренировка была угу. вот, смотрите вот с этим вот недоверием к мужчине сначала вы не доверяете мужчине потом он как зеркало доказывает это то есть закон вселенной вы думаете что вокруг одни козлы и мир с вами соглашается и говорит, да, дорогая, пусть будет по-твоему, и доказывает ситуациями, что вокруг одни козлы. Да? Но ну, это не ваш пример, это вот... Нет, uh, вот такой из общего. Что... Показываю. Ну, да, если женщина говорит, шагашка. что мне нужен один единственный, хороший, неповторимый, классный, и наверняка он где-то один единственный есть, вот такое убеждение будет притягивать такого мужчину. Да? То есть здесь э, с недоверием точно также его просто надо проработать это понятно что опыт прошлого дает э, к недоверию да то есть может быть там уже общались с женатыми может быть уже попадались такие которые вот на два фронта работают да еще врут что не они... то есть вы а стараетесь вот... вот это вот поймать да здесь такая ситуация либо вы не, то есть отрабатываете вот эту вот саму программу, которая вас в недоверие толкает, то есть она что делает? Управляет вами. У вас поступки и слова под, подсказывают, что вы не доверяете. То есть окружающие слышат ваши слова и ваши поступки, мужчина ваш слышит, и он понимает, что не доверяет. Будет доказывать. Причем природа будет доказывать. Он будет просто куклой вот в, в руках судьбы. То есть он будет делать такие поступки, даже если он один и честный парень, он все равно сделает такие поступки, из которых будет очевидным вывод, что он женат. Вот понимаете? То есть так сработает ваше недоверие к мужчинам. То есть здесь важно проработать вот это недоверие к мужчинам. И если даже он вам врет, это рано или поздно вылезет. Не, не, уга... не, утаишь. не утаишь. Так вот, Лен, не хочется, чтобы пользовались... -то вот в чем дело. Согласна. Потому что зачем? Согласна. Начинаешь любить, начинаешь привыкать. Да, вот согласна. Я же вечерами у меня что делать нечего, я приду с работы, извиняюсь, мне меня и с собакой с кошкой у меня есть, да, там и прибраться, и печка у меня, как говорится, натопить, и все такое, делать-то по дому, поесть, приготовить. У меня сын, мы с сыном живем сейчас на данный момент, mm -hmm. взрослые съехали, там, сняли квартиру, у них полдома тоже свои, как говорится, они нас не касались, но все равно Мирослава у нас есть, три с половиной годика ребенку э, uh -huh. внучка вот. uh -huh. и поэтому как бы дело-то у меня нашлось бы как говорится и находится но он же мне звонит по видеосвязи мы с ним общаемся вот я просто начинаю задумываться о том что почему я тратить должна на тебя свое uh -huh. время тогда да, свои эмоции э, ради того чтобы ты попользовался мной да ты потом поехал, как говорится, а я буду же это все переваривать, пере... переживать, да, что да. мной воспользовались. Я хочу какое-то дерьмо, извиняюсь за грубость. Да, вот. Да, да, да. Вот это вот просто не знаю, что сказать <laughs> больше вообще. Угу. Хорошо, давайте вернемся к нашей самореализации. Давайте подумаем все-таки, что Иван Царевич думает про ре... самореализацию. Ну, в, в большинстве э, аспектов вы самореализованные. То есть угу. дом есть, дети есть, внуки да, есть, да. то да, есть работа есть. есть, да, внучка. Да. Ага. У меня тоже внуку, кстати, три с половиной годика. Так, значит, значит, что будем про Иван Царевича говорить? Что самореализованный, нормальный, да? адекватный. Да. Адекватный. Хорошо. Тогда э, Кощей. Что у нас с Кощей? Тоже самореализованный, адекватный. Ну да, так-то да. А единственную какую самореализацию это вот в отношениях осталось сделать. Угу. Ну да. Так, пишу. Вот я стараюсь верить, да. Я не то чтобы даже стараюсь, я хочу сказать, что я наоборот. Мне даже мама всегда говорит, что слишком доверяю, слишком верю, да. Но я считаю, mm -hmm. что как без доверия жить? Но тут, Ладно. если вылезает, вот это все вылезает саму наружу. Mm -hmm. То один косяк, кто второй. Ну как? Ну да. Себя обманывать, да, как это, знаете, в анекдоте. Ну придумай, милая, сама, ты же умная, да? да? Ты же, да умная. Как оправдать? Да, да, да. Блин. Нет, доверие, на самом деле, доверие женщины это ресурс. Это очень мощный ресурс. Например, женщина выбирает себе голодранца, который ничего не умеет. И женщина в женских энергиях, и она ему говорит, дорогой, я верю, что ты найдешь решение из нашей ситуации. Ну, там, у голодранцев вообще много ситуаций, да? Он говорит, я верю, если бы я не верила, я бы за тебя замуж не вышла. Ты самый лучший на свете мужчина, ты найдешь решение. И он, ему делаться некуда, он напрягается и начинает искать решение. Но ну, так, чтобы женщина так сказала, нужно войти в эти женские энергии и не схватить это бревнышко, которое мы привыкли носить, и не, не побежать этого коня, останавливать нас какую и в горящую избу перестать входить. То есть просто опустить руки и не делать ничего – и это будет вдохновлять мужчину что-то делать. То есть пара инь и янь, если делает женщина, то не делает мужчина. По природе женщина, у нее есть право у любой женщины выбора роли в отношениях. То есть либо мужскую, либо женскую. Женщина может выбирать. И если женщина выбирает мужскую роль в отношениях, то мужчине остается только то, что осталось после ее выбора мужчина не имеет права выбора у него по природе нет права выбора он уже оставили женскую роль ну буду женскую роль а что же женская роль мужчина это сел на диван смотрит телевизор ничего не делает зевает и говорит что ему скучно а женщина там здесь пашет за троих да? за себя за того парня и а еще там за кого-нибудь да? она все сама переделает Ну у нас на сегодняшний день мужественных женщин очень много то есть если вы умеете вот понять где у вас включатель вот переключаться mm -hmm. из женских в мужские, потому что пока одна приходится, даже не пока одна, работаешь, если есть работа, все равно придется в мужские энергии включаться. Так, mm конечно. -hmm. Я, если сейчас включусь в женские энергии, меня мужественные женщины просто не услышат. Я тоже включаюсь в мужскую энергию, когда разговариваю с женщинами. Mm -hmm. Но как только я вошла к мужу, у меня даже голос меняется, я белая, пушистая, и ничего не умею, ничего не знаю, и что же делать, и, и, и придумай, дорогой, что-нибудь. И он начинает понимать, что он мужчина, я его потом похвалю, он придумает. Даже если у меня 48 решений в голове, он придумает одно, его решение будет ценнее, чем мои 48. Это я уже из опыта знаю. То есть здесь вот именно такой момент, позволить мужчинам быть мужчинами рядом с нами. Выключать из себя, из, себя, из мужских энергий. Потому что пока женщина в мужских энергиях, мужчины будут видеть своего парня, хорошего друга, придет, расскажет, там, пожалуется, там, там плохо, шеф плохой, еще что-то, поплакаться, да, в жилетку. В ведической культуре написано, что мужчина может плакаться в жилетку либо своему отцу, либо духовному отцу, то есть в церковь или вот к мудрецу идет плакаться в жилетку. Женщине не имеет права плакаться в жилетку, потому что женщина на ступеньку ниже, еще ниже дети, мать не может ребенку плакаться, говорить там плохое, да, то есть это как вот это, в сетевом маркетинге. Все плохое, говорит, вверх, угу. все хорошее вниз. Вот эта это проекция из ведической культуры, из семейных э, вот этих вот традиций взята. То есть муж не имеет права жене жаловаться не имеет права он ее оставляет беззащитную он ее она женщина начинает чувствовать что защиты у нее нет если мужчина плачется если ребенок плачет ребенку мама плачется или папа плачется говорит, там шеф плохой там мама плохая там то да, ребенок чувствует себя незащищенным он остается без чувства неза защищенности и дальше ему очень трудно строить свою жизнь то есть конечно Ребенок незащищенный может стать и там, ну, кто-то ломается в этой ситуации, кто-то становится, там, я не знаю, супервалу каким-нибудь спортсменом, да, то есть в этой ситуации. Но, тем не менее, мужчина женщине не должен жаловаться. Это нужно очень быстро ставить эти приоритеты в семье, в отношениях ставить приоритеты, да. То есть мужчина, если приходит к женщине, он обязательно должен что-то приносить мамонта приносили раньше да, угу. сейчас мамонты видоизменились в деньги то есть мужчина обязан приносить деньги и сразу еще с ними нужно договариваться что даже еще когда переписываетесь до первого свидания что должна точка зрения ваша ставиться очень четко что э, я ищу мужа угу. вот вы должны для себя этот четко знать что никакой другой мне не подходит чтобы ангелы-хранители вокруг вас точно знали, это и не понравится, женатый. Они уже будут фильтровать. То есть тот, который врет, он будет прямо еще до первого свидания проговариваться где-то, что его можно поймать, что он, что он женатый где-то. да, Или есть женщина, или там женщина с ребенком, и он ей деньги отправляет. То есть это вот такие моменты. Так, давайте про деньги теперь. Да? Что у нас Иван Царевич думает про деньги? Лена вообще потерялась. Я. Ничего, ничего, ничего, не волнуйтесь. Просто почему я скажу, почему нужно про деньги поговорить? Потому что это потенциал смотрится ваш, на какого мужчину вы тянете. да То есть э, кто-то из женщин тянет там на голодранца только со своим мышлением финансовым, да, или с отсутствием мышления финансового, кто-то тянет сразу на большого. Да? Бывает, не только мышление влияет, влияет родовая, да, то есть у нас есть в ДНК какие-то программы, которые мы приносим из рода, и их тоже можно прокачать, проработать, из любой негативной программы можно получить ресурс, трансформировать в позитив, и эту уже энергию использовать на исполнение наших желаний. И, например, отношения — это очень энергозатратное желание, это так же, как родить ребенка, это так же, как вывести бизнес на миллион. И так далее, то есть это очень ресурсно затратное, поэтому здесь нужно подготовленный во все оружие, так что. Ну, девки... Я как бывший, mm -hmm. как бывший мой сказал про меня давно. Mm -hmm. Он как мне сказал, ты не будешь с кем попало встречаться, mm -hmm. что типа потому что с каким-нибудь алкоголиком ты себя любишь, mm -hmm. что вот именно. Если встречаться там, ну как в смысле не то, что любовника, а вот именно ему же искать, именно такого, который в состоянии заработать там деньги, да, uh -huh. и чтобы содержать в плане того, что. Ну, вот я говорю, я придерживаюсь того, что понятно, что я сейчас сама зарабатываю, как бы уж сколько могу, как говорится, но в плане того, что я говорю, что считаю, что мужчина должен мамонта в семью приносить, деньги зарабатывать должен он. Uh -huh. Особенно, если он приходит уже на готовое. На ваш дом. Да, да, вот это, штат, кстати, огород, да, вы правы. Да. И если да. он еще ничего не приносит, то зачем он такой? Вообще нет никакого. Вот с девочкой, да, у меня парикмахер-девочка приезжает всегда ко мне, как бы я ее привожу, потом отвожу, да. И мы с ней разговариваем, ну, как бы давно уже знаем друг друга. Она тоже вот как бы сейчас одна, да, с дочкой ищет мужчину. И вот мы с ней разговаривали, говорю, Лен, я все понимаю, но вот говорю, мне мужчина нужен именно такой, который в состоянии довести до ума мой дом, угу. либо деньги зарабатывать, чтобы кто-то это за него сделал. Я говорю, а зачем мне, извиняюсь, лежащее животное на кроватке? Я, да. У меня есть собака и кошка. Да. Я говорю, вот это все мы сделали с моей мамой, с моим отчимом, да? Там дети сами там строили себе, как говорится, ну, в смысле, пристройку там и пристраивали, как бы, в эту избушку, как бы, угу. с мамой, да? Этот, ну, в смысле, дед тут у меня очень все это тоже делал, помогал, да. А все остальное, там, отделку, все такое, второй этаж. У меня взять, mm -hmm. в общем, скажем так, он зарабатывает деньги, у него тоже свое дело. И как бы, в общем, у меня Женя молодец, взять, Я как бы довольна и рада за свою дочь, в общем-то, на них. В общем, дай бог, как говорится. Вот, и я сказала, что зачем мне сюда мужчина нужен? что для соседки или для подруги, что у меня есть мужик, извиняюсь за грубость, да, так мне не надо, я давно живу с такой мыслью, что кого попало, мне не нужно, мне именно нужен мужчина, который вот с мозгами, с руками, который в состоянии заработать и все здесь сделать тогда, у меня, как говорится, есть, да, готовый дом, у тебя поле деятельности здесь большое, если ты хочешь, ты говоришь, смотрите, со мной, семья нужна. смотрите вот. Ольга, вот здесь тогда вот в этих отношениях, вот вторые отношения всегда создают много вопросов. Из-за этого в ведической культуре женщины не выходили второй раз. Мужчина мог жениться там несколько раз, если финансовое положение у него позволяет, чтобы каждую женщину сделать счастливой, и финансово в том числе, да, чтобы не было споров в семье. Женщина не могла. И из-за чего? Потому что здесь возникает реально много споров, и в традициях нету готовых решений, готовых примеров, опыта нету в традициях. Да? То есть то, что сейчас мы живем времена вот этого железного века, когда все с ног на голову поставлено, да. здесь приходится новые решения придумывать. И вот в том числе мужчина... Вот если он приходит в вашу семью, да, допустим, у него нету жилья своего, но он рукастый, допустим, он вам mm -hmm. там все переделал, зарплату всю вам приносил, отдавал. Потом, э, на случай, что вы уходите вперед него из жизни, и он остается, и ваши дети же его могут выгнать. Ну mm -hmm. вот у меня тоже эти же мысли посещают. Вот с детьми нужно договариваться о том, чтобы ему будет дана возможность дожить до старости что потом дом будет принадлежать детям, но он доживет здесь до старости, и с ним будут обращаться как с отцом, уважительно, и mm -hmm. э, вот построить вот эти отношения с детьми э, и с этим мужчиной, чтобы он чувствовал, что ваши дети – это его дети, что они его любят и ценят. Mm -hmm. вот, э, вот здесь, вот в этом моменте нужно хорошо обдумать и, может быть, даже э, замолвить слово, когда мужчина понравился. Сказать, что вот так будет, что будет вот так. Mm -hmm. Потому что, ну, там, своим детям он уже ничего от вас не принесет, э, ничего им не достанется в наследство. Если только что-то он там накопит из своей зарплаты, какую-то сумму, там, какие-нибудь 20% будет откладывать или 10%, mm -hmm. да, это он может оставить в наследство своим детям. А здесь у него будет возможность, э, ну, чаще всего уходят мужчины раньше времени, женщины более стойкие у нас, более продвинутые мужчины раньше уходят. Но, тем не менее, если вы вот такую историю расскажете и с детьми своими это обговорите, чтобы они были согласны, чтобы мужчина понимал, что он не просто пришел к вам, а он пришел в семью, и он обрел эту семью, чтобы были традиции семейные, чтобы праздники вместе, чтобы в позитиве, в смешных каких-то, я не знаю, там, смеялись вместе. Не, не над ним смеялись, а вместе смеялись, да, вот такой mm -hmm. вот момент чтобы дать ему вот это тепло, заботу на случай, что она ему понадобится, да, э, в старости. То есть для многих это очень мощный ресурс. То есть когда вы эти моменты обсудили, то мужчина, скорее всего, можно выбрать и вот такого, чтобы лишь бы был с руками. То есть рукастый мужчина – это тоже ресурс. Угу. Да, это и я знаю. Многие оставили там своим бывшим женам квартиры, э, машины, mm -hmm. и все детям оставили, да. И ушли ни с чем. То есть здесь в Испании тоже таких... Вот он как, как и говорит, что да, типа потому что все оставлено, ушел. Угу. Здесь э, тоже есть такие моменты, которые э, вот в ведических писаниях пис... написано, что мужчины в Кали-Югу, они э, вымирают. И здесь в двух направлениях мы сейчас наблюдаем ситуацию. То есть мало того, у них жизни короткие, у мужчин, они не доживают там до какого-то возраста. да. То есть женщины в основном вдовы остаются в старости. Редко, когда какой-то мужчина дожил до такого преклонного возраста. Это прям единицы. Угу. И второй момент. Вымирают как мужчины, они не делают мужских поступков. То есть mm -hmm. это мы сейчас тоже наблюдаем. То есть можно говорить о том, что там более-менее адекватных это 10%. 10%. Остальных даже нет смысла рассматривать. То есть они mm -hmm. внешне они мужчины, а внутри им еще сидеть в песочнице и делать пирожки. То есть они mm -hmm. даже до секса еще не дотягивают. И таким, как правило, и не надо давать секс. То есть вообще ни на каких форматах. Ну и, конечно, на сегодняшний день женщины мы вот в общем плане, да, на планете не говорим, что вы или я там, а вот в общем платье, плане много таких примеров, когда женщины реально позволяют мужчинам пользоваться собой, да, и дают секса мужчине, когда он захочет и сколько захочет, да, когда мужчина ничего не сделал. По большому счету mm -hmm. секс должен быть э, вот той морковкой чтобы мужчина чего-то в жизни делал. То есть вот то, та, та красота, которую мы ездим по всему миру, смотрим, которая была построена там в веках в прошлых, она была построена на энергии женщины руками мужчин. То есть у мужчины была морковка, он знал, что вот за этой морковкой ему, чтобы дойти до этой морковки, ему нужно сделать вот это-вот это. А на сегодня мы это обесценили. Обесценили сами себя женщины, большинство. В большинстве, да, то есть mm -hmm. можно назвать большой процент mm -hmm. женщин, которые себя не, не ценят. И, а, и можно сказать, что они не правы, То есть они из-за таких, как они, мы на последнем месте, да, как говорится. Mm -hmm. Вот поэтому я считаю, я, например, себя даже на сайте знакомств позиционировала, что я не поеду на свидание со всеми. То есть меня интересует только муж, меня интересует мужчина, который тоже готов создавать семью. То есть э, угу. я э, в январе познакомилась с мужем, в марте я к нему переехала, но вопрос был перед переездом обязательно поставлен. Я его спросила, ты готов будешь жениться, если я тебе понравлюсь? Если я вкусно угу. готовлю, если там хорошо убираюсь, там хорошо с тобой обращаюсь, там, да? Он говорит, да. Все. Потом у нас было только документы, и в это время я еще ждала развод от предыдущего брака, у меня был фиктивный в Испании. И я ждала развод от него три года. Вот уже там последний год мне оставался, как оказалось, да. Ну, mm -hmm. и только из-за этого была канитель долгая. В России бы это было быстрее, конечно. Поэтому вот это вот позиционирование себя, что мне по-другому не надо, да. То есть даже до, в переписке. То есть если мужчина слился, ничего страшного, значит, ему нужен просто секс. И mm -hmm. ä, уже ä, идти на отношения, только когда мы уже понимаем, что вот этого мужчину стоит рассмотреть. То есть, ну, мы руку в огонь не будем давать, а вот все-таки mm -hmm. стоит его рассмотреть, да? Давайте посмотрим, понаблюдаем, как можно дольше оставаться вот в формате наблюдателя, стараться быть вот полностью, каждая клеточка вашего тела, это уши, да, и уши и глаза наблюдать за каждым его поступком, за каждым его словом, да, где он проговорится, да, что он женат. Uh -huh. Потому что действительно, на самом деле, в паспорте может и не быть в печати, а uh -huh. на самом деле есть женщина с ребенком или там с несколькими детьми и так далее. Uh -huh. Это правильно, что вы э, вот это позиционируете себя, что вам нужен муж, это правильно. Uh -huh. То есть uh -huh. да. у меня такой был период, что я думала, что вот мне там муж не обязательно, лишь бы был какой-то мужчина, который там приходит иногда, да? И у меня так и было в жизни. То есть это убеждение мне такое создавало. Как только я поняла, что нет, все, я уже наигралась, мне нужен муж. Пришел мужчина, который готов жениться. Причем с первого свидания. Не не ходила я на сто свиданий, как многие мне рассказывают. Я говорю, на сто свиданий сходила. Нет, ни один, не тот. Да не надо со всеми ходить. На свидание надо идти, когда вы уже понимаете, что вот, вот этот мне понравился, будем наблюдать, да? то есть вот так. Так, ну что тогда у нас, что думает про деньги Кощей, да? Кощей тоже любит деньги. Ага, отлично, это отлично. С деньгами может быть только взаимная любовь. Если вы любите деньги, да. значит, деньги любят вас, и если вы не любите деньги, деньги не любят вас. Тут -то никуда не денешься. Это отлично. Несмотря на то, что негативный герой, но он проявляет качество, которое э, ценно, ценно. Так что отлично. Значит, э, смотрите. Мужчин на самом деле на сайте знакомств вот мы притягиваем таких, на котором уровне мы находимся. Уровень вибраций. Есть такая шкала, сейчас в герцах даже научно измеряют, там уровень грусти, это там, ну, точно не помню, но где-то в районе 20 герц, и э, состояние радости плюс 540 герц. Будда был от 1000 до 2000 герц состояние, то есть это состояние любви, состояние доверия миру, состояние вот такие высокие-высокие, но достаточно быть плюс 540, чтобы привлечь хорошего мужчину, достойного и в финансах, и вот во всем, да? то есть, конечно, мы понимаем, что их немного, поэтому у нас не будет выбора там из 100 выбирать, бывает, что один и надо брать. И нужно ему mm -hmm. соответствовать, да, то есть вот именно нашим состоянием. Ну, знаем, что состояние невесты, царевны Несмеяны, оно никому не нравилось, никто не хотел жениться на царевне Несмеяне. То есть вот, значит, в этих низких вибрациях лучше не пребывать. Потому что хорошие на таких не женятся, а будет весь этот сброд притягиваться. То есть это не нужно. Mm -hmm. И вот ваш магнит просто нужно как можно больше подымать, да, то есть стараться просто проживать весь свой день, в этом состоянии плюс 540. Можно вот легкое включение, да, вот такой листочек у меня, да, mm -hmm. плюс 540 герц. Точно так mm -hmm. же пишите такой же листочек, кладете руку или наступаете ногой. То есть у нас вот здесь вот чакры, да, все mm -hmm. э, включаетесь уже в плюс 540 состоянии радости. Значит, просто как можно чаще себя в течение дня включать. Может быть, сделать якорь на какой-то бижутерии, да, там какая-то какая штучка наша женская, сделать на ней якорь вот этого плюс 540 состояния. Вы ее одеваете или дотрагиваетесь, и ваше состояние включается. То есть как можно больше пребывать в состоянии плюс 540, чтобы притягивать достойных мужчин, и в том числе и финансово. Да. Так, еще немножко у нас вопросов осталось интересная встреча получается так кризисы и трудности кризисы и трудности что думает иван царевич о кризисах и трудностях ну я думаю что иван царевич думает что кризисы и трудности они как сказать заряжают наверное потому что это все равно все проходит и их надо разгрести угу. найти решение да да да, да. Поэтому, как бы ни было, не хотелось сделать, берешь планомерно, делаешь шаг за шагом. Отлично. Разгребаешь. Угу. Потому что никто за тебя их не сделает, не пройдет. <связь> да, верно. Ну и косей, что думает? Ну, Кощей, наверное, думаю, чужими руками бы это сделал, как он привык это делать, я так думаю. Может быть, это как раз и правильно. Да, а почему нет? Да, если сам не хочешь, если есть, деньги взял, зарядил, сбегали и сделали. Да, в энергиях нету ни позитивного, ни негативного, вот с точки зрения божественной смысла. Да, то есть оно угу. и то, и то, а для чего-то нужно, поэтому нормально. Так, ну вот смотрите, это говорит о том, что вы готовы, в принципе, э, искать решение, да, то есть вот э, мужчина, некоторые думают, надо поменять мужчину, да, и э, будет все хорошо. Нет, чаще всего это ни к чему не приводит. Лучше, значит, искать решение, причину в себе, менять в себе, и мужчина меняется. То есть мы по-другому начинаем транслировать энергию. То есть с женщиной мы транслируем э, то состояние, в котором мы находимся. Если мы в состоянии радости, все вокруг радуются. Цветы распускаются, это реально. Э, каждый, скорее всего, замечает. Собачки, кошечки все такие радостные, всем хорошо. Да, там. Или вот э, такой пример у меня, допустим, в детстве было, что там мама пришла с работы, э, там, устала, поссорилась с заведующей в детском саду, ну, работала в детском саду воспитателем. И плачет. И вот всем в доме некомфортно. Да. Всем. Вот эта негативная mm -hmm. энергия, она вот транслируется во все комнаты. И вот прям некомфортно хочется mm -hmm. уйти из этого дома. И вот с женщиной то же самое. Пока у вас в доме счастье, пока у вас в сердце счастье, и вы в доме вы транслируете это, как мигрей, uh, если читали Анастасию, да, uh, как она там говорит создать свой э, пространство любви. Вот мы mm -hmm. хотим этого или не хотим, мы создаем в нашем доме пространство того состояния, в котором мы пребываем. То есть, если это состояние любви, у нас пространство любви. Если состояние радости, у нас состояние радости. И если у нас э, грусть и нытье какое-то там, похныкать хочется, mm -hmm. покритиковать кого-то, то это мы тоже транслируем. И уже да. это такая обстановка, которую нужно очищать. То есть прям вот заходишь в такой дом и хочется сразу в душечки, потому что вот это все а, прилипает, такое липкое, неприятное mm -hmm. в энергетическом плане, вот а, таким образом. Поэтому, чтобы включить а, женский магнит, нужно вот это состояние радости. А, мне нравится практика, называется масленица. Mm -hmm. ну, ее можно назвать разными именами, но мне нравится слово масленица, это не мной придумано, это... Короче, вот рассказываю про вашу ситуацию с мужчиной. Да? Пишите себе план на целый месяц, чем вы будете заниматься. Должны быть такие uh -huh. дела, которые вам прям по кайфу. Может быть, uh -huh. до хобби, до, чтобы дошли руки. Может быть, в театр сходить с подружкой. Может быть, девишник там в скайпе устроить. У каждого там свой бокал вина или чая, кому что нравится, и посмеяться. Uh -huh. Может быть, даже регулярно такие девишники устраивать с подружками. Может быть... Э массажи, бани, да, там, э -э -э спа, что там еще, прогулка по лесу ежедневная, может быть, даже, да, э -э может быть, там, за грибами сходить, может быть, ну, сейчас зима, там, снег mm -hmm. пофотографировать, -поф фотосессию себе сделать, просто пойти с подружкой друг друга фотографировать, даже не говорю про профессиональную, это тоже помогает mm -hmm. включать женские энергии, очень классно. То есть продумать вот на целый месяц вперед, чем вы будете заниматься, чтобы вас это радовало, заряжало, включало. И дальше в соцсетях должны появляться э, ваши новые фотографии, какие-то смеющиеся, mm -hmm. какие-то неожиданные, когда вы вот не ждали, что вас фотографируют, да, не спозированные улыбки, а вот как-то какие-то классные такие вот, там, ну, вообще супер вау, да, такое вот. Состояние, чтобы мужчина, если он за вами все равно наблюдает где-то в соцсетях, чтобы он думал, ага, она без меня может быть счастливой. Я не призываю какие-то ночные бары, мужчины и алкоголь. Нет, не, это, это понятно, ага. Пусть это будет что-то такое благостное, достойное женщины, да. То есть это может быть и поход в библиотеку, или там, я не знаю, что-то, что приятное в течение дня сделать. И с подружками, без мужчин, да, то есть. И мужчина, если звонит, вы говорите ему, ой, тут так шумно, я тебе потом перезвоню. И не перезванивай. Uh -huh. То есть, чтобы он понимал, что ваше внимание куда-то ушло от него, да, то есть uh -huh. вы уже не думаете о нем. И ему становится некомфортно. То есть, если вы о нем не думаете, он не получает вашу энергетику, ему некомфортно. Ему нужно это все резко решить. резко Я Знаю ситуации, когда из другого города мужчина приезжает, ищет женщину в каких-то музеях, там где она сказала последний раз тут шумно, еще где-то, и сразу замуж зовет. Угу. То есть сразу замуж зовет. То есть он понимает, а здесь энергия счастья транслируется. И я здесь хочу быть то есть мужчины они более примитивные не так как мы думают о любви да у них mm -hmm. это вот сводится к такому минимуму как вот с этой женщиной мне комфортно вот сюда я буду приходить ночевать вот сюда я буду приносить зарплату вот это вот понимание любви мужчины а женщина и это ей надо там и цветов, и подарков, и прогулки, и хорошие слова, и там mm -hmm. совместные обеды, ужины, и там много чего нам, женщинам, надо. И деньги на шоппинг, и деньги на маникюр, и там... Uh -huh. все, все, все это вот мы при, приравниваем к, к состоянию, что нас любят. Да? Там, ну, можно еще про пять языков uh -huh. помнить, когда почти все языки любви у женщины раскрыты. Да? что нужно чтобы прикосновения были обнимашки и чтобы подарки uh -huh. были и чтобы помощь была и чтобы вместе время проводили вот все языки любви ну, какой-то там на первое место ставится, но все остальные uh -huh. чаще всего тоже присутствуют в женщине. Поэтому mm -hmm. э, мужчины, они более примитивные, более такие простые, э, несложные такие, да, поэтому вот это нужно понимать, и э, чтобы на вот магнит, когда вы включаете, на такой магнит приходит уже мужчина достойный. Mm -hmm. Ну и, и дальше интуицию, слушайте интуицию и как можно больше внимания, да, у мужчин нет интуиции, э, у нас за интуицию отвечает орган матка, поэтому э, здесь э, по-другому мужчины воспринимают вообще весь этот мир, сказанные слова и все остальное, совсем по-другому, не так, как мы. Это как друг, на другом языке говорят. Вроде как бы наши слова используют, но смысл складыв, uh -huh. складывается совсем другой. Поэтому здесь как бы желательно тоже получить понимание по всему этому. У меня, кстати, есть тренинг классный, называется «Как задавать вопросы мужчине» чтобы получать э, правильные ответы. А у меня есть же Лен, я тогда проходила эти курсы. Угу. Есть у вас этот курс? Да, да, да. Пройдите его еще раз. Девушки, ага, я, по уже, по третьему я уже кругу. начинала читать. Ага. Да, и говорят, я теперь больше осознала, чем тогда. Вот, пройдите ага. его по третьему кругу или по второму. Ага потому что доступа я не убираю используйте там такие сознания идут понимаете уже как отличать что где сказать как правильно фразу mm -hmm. построить и я сама его про... после того как создала прохожу несколько раз и у меня новые озарения появляются потому что это же все в потоке создается потому что смысл mm -hmm. понятен, а потом в потоке формулируешь вот эти фразы и как бы там меня ведут можно так сказать да то есть э, божественные силы меня ведут и потом я даже свои вебинары пересматриваю и иногда и думаю ну надо же как классно сказала откуда я это знала то есть оно идет с потока энергии, поэтому вот так хорошо ну что ольга я могу сказать как вывод да уже из ситуации что в принципе вам нужно вот над недоверием с мужчинами поработать да и mm -hmm. вот это вот желание посадить э, в темницу, контроль, подчинить, вот это рассмотреть. То есть мужчина, он, знаете, как песок в руке. Вот вы его mm -hmm. начинаете сжимать, и он сквозь пальцы проходит, уходит из, от вас. Да? Mm -hmm. Как только вы разрешаете ему просто находиться на вашей ладошке, песку, да, он mm -hmm. никуда не, не высыпается, никуда не девается, ему хорошо и комфортно. То есть давление, mm -hmm. сила действия равна противодействию. Это закон, мы знаем, да? То есть он точно так же работает в отношениях. Как только мы давим, как только мы говорим, что он должен... Нет, лучше строить отношения с мужчинами на слове «хочу». У мужчин, mm -hmm. она такая логика, слово «хочу». А, вот мой муж меня научил этому. Он мне говорит, ты хочешь... И что-то продолжает предложение. Сделать то-то то-то. Я да хочу. Потом он мне может сказать: "Ну ты же сама хотела". А я уже пошла и сделала, да? И я это отследила. То есть у нас у женщин больше слова "надо", а у мужчин больше слова "хочу". Если вы с ними общаетесь через "хочу", то у вас больше будет пользы. То есть вы ему говорите, дорогой, ты хочешь забить гвоздь вот здесь? Он говорит, да, хочу. Пошел, забил. А когда мы ему говорим, надо вот здесь забить гвоздь, надо еще привести много убедительных аргументов, используя фокусы языка, показывающие его выгоду после того, как он забьет этот гвоздь. То есть там такая... А когда мы все сводим к хочу, тут все легче получается. То есть с мужчиной, который вот у вас, вы с ним можете тоже на уровне ⁇ хочу ⁇ договариваться. Говорить, знаешь, вот я хочу, и я с тобой общаюсь, но я могу перехотеть. И ты хочешь, ты со мной общаешься, но ты можешь перехотеть. Все, вы ему дали свободу и себе оставили свободу. Вы ему говорите, вот я хотела сделать для тебя вот этот стол, да, там, праздничный, но ты не пришел. А я думала о тебе, готовила, старалась. Но в следующий раз я не знаю, захочу я или нет. Потому что я вижу, что ты не захотел сделать ничего для меня, даже не приехал в Новый год, да? mm -hmm. То есть вот попробуйте вести беседу из состояния «хочу». Mm -hmm. И не забирать его свободу. То есть сказать, ты свободный человек, я тоже свободный человек. Вот, кстати, это э, практика масленицы. Да. Uh -huh. Она показывает, что вы свободная женщина. Мужчине можно достаточно часто повторять. Пока ты на мне не женился, я свободная женщина. Я хочу, uh -huh. пошла с подружкой, хочу, пошла с внучкой, хочу, пошла просто в огород. Хочу, что хочу, то и делаю. Я моя. Все. Uh -huh. Как только ты женился, тогда я твоя, я должна исполнять твои э, слова, приказы, там, э, пожелания и так далее. Пока я своя. И чтобы я стал, захотела стать твоей, нужно совершить подвиги, все на, всего-то навсего. Mm -hmm. Я своему мужу с самого начала объяснила, он мне говорил, что с женщинами очень трудно, я ему говорю, ой, я тебе сейчас научу, один, один всего надо знать секрет про женщин. Он говорит, всего один? Я говорю, да, всего один, и у тебя будет все классно, и секс будет каждый день. Он говорит, ну-ка, ну-ка, рассказывай, еще до первого свидания. Я ему говорю, женщину надо делать счастливой каждый день. Вот если ты делаешь один-два поступка каждый день для женщины, чтобы сделать ее счастливой, все, секс у тебя будет каждый день, гарантия, он говорит. Я говорю, но «Ну, каждая женщина, это можно про каждую женщину написать многотомник, как у Льва Толстого. Что ее делает счастливой? Одна любит ходить в гости, другая не любит. Одна любит цветы, другая любит цветы в горшке, а третья не любит вообще цветы. Одна mm -hmm. любит, чтобы мужчина помогал, другая не любит, чтобы помогал. И вот просто выяснить, что твоя женщина mm -hmm. любит. Составить вот этот многотомник для себя. И каждый день из этого многотомника одно-два дела делать. Все. Говорю, гарантированно, секс будет каждый день. Он говорит... Так просто. Говорит, да. угу. И он старается все четыре года себя вести именно в этом формате. Вот в этом простом объяснении. И ему хорошо, и мне хорошо. Угу. И часто очень я ему рассказываю тоже такую историю. Мне понравилось в интернете. Однажды я прочитала пост: два друга один пригласил одного другого домой. И они, значит, там ну, по делам общаются, там покушали вместе, там, я не знаю, пиво пьют. Ну, такая нормальная обстановка. Жена в это время там купает детей, укладывает спать. И хозяин дома, значит, как только они покушали на кухне, он говорит, ты меня извини, я помою быстро посудку, но я с тобой разговариваю. Ты говори, говори, типа, и он, значит, помыл посуду, и тот ему говорит: слушай, ты молодец, ты жене помогаешь. Он говорит, я не помогаю. Я здесь хозяин, я же не в отель пришел. Я должен делать точно так же, как и жена, все, что по необходимости в доме необходимо делать. Жена тоже ходит на работу, так же, как и я, также приносит зарплату, поэтому домашние дела делаем вместе по необходимости. Другой говорит, я, говорит, тоже раньше помогал своей жене, но потом она мне не благодарила и не хвалила. И я, говорит, бросил ей помогать. Он говорит: А ты ее хвалишь сейчас и за то, что она готовит, кушает, стирает, гладит. Дом приводит в порядок. Он говорит, нет, ну какой же ты дурак. Надо, говорит, тогда как минимум хвалить, если не помогаешь. И я эту историю рассказывала своему мужу, может быть, уже два раза. То есть иногда забывать начинает. Я ему снова это э, рассказываю, эту историю. Mm -hmm. То есть у него там программа откладывается, якорь образуется. Обновление. Да, обновление программы запускается. И он опять начинает помогать. Ну, то есть ну на два года его хватает, потом забывать начинает. Потом раз ему это обновил программу, опять все в порядке. Ну, отличает, что, что такое в отель приходить и что такое домой приходить. Домой приходить да, сами да, все да. делаем, а в отель приходить, приносить деньги, и за тебя все сделают. Вот разница. Да-да-да. Mm -hmm. И я рассказываю эту историю, и она очень круто работает. То есть э, мужчину угу. все равно мы женщины воспитываем, ни одна мать не воспитает мужчину так, как жена воспитает, потому что мы же как, обиделись, сегодня мы не хотим секса, все, мужчина пролетает, да, сегодня, угу. а это очень классно воспитывает, очень классно воспитывает, поэтому здесь за счет этого можно слепить то, что нам было, то, что нам надо. И я не призываю к тому, чтобы найти на помойке под забором воняющего, плохо воняющего, нет-нет, я не за это. Это много работы надо, ни одну жизнь понадобится, чтобы из него что-то сделать. Все равно нужно выбрать более-менее адекватного, нормального мужчину, но тем не менее долепливать его то, что нам нужно, уже все равно придется. Это интересно. Я раньше думала, ну вот, опять проблема, опять решать. А сейчас уже mm -hmm. после трансформации думаю, о, опять проблема. Уже в позитиве такой раз, Уже раз там мозговой штурм проделала, уже нашла решение, как что скажу, как раз вышли из ситуации, вышли на новый уровень уже. Отношения выходят на новый уровень, когда мы проходим через какие-то накладки, какие-то кризисы. Семейный, да? то есть это очень-очень полезно для нашего общего развития. Mm -hmm. Так что вот так. Особенно если женщина э, любит себя, любит мужчину, то это развитие становится очень приятным. Мне нравится фильм, еще порекомендую, вторая свадьба называется. Ну, сериал длинный, но он mm -hmm. о, такой не, не как из пальца высосанный, а там каждая серия заводит, зажигает. И там очень удивляешься мудрости женщины, которая в Индии же почти сейчас еще, это такая конфликтная ситуация, то есть можешь выходить замуж, но там много проблем родственники создают второй, для второй свадьбы. И вот здесь такой пример приводится, когда девушка разведенная выходит второй раз замуж. Очень интересный фильм, там очень захватывающий эпизод. И она там, в конце концов, полюбила своего второго мужа и говорит, я согласна сделать все, что угодно, чтобы мы были вместе. То есть вот когда женщина в таком состоянии, она сделает из мужчины все, что угодно, все, что угодно. Так что немножко приходится их докручивать. Готовых нет. Ну, да, конечно. Это как вот э, Москва слезам не верит, да, там, э, Муравьева угу. играла. Говорит, нет, мне надо все сразу. По частям получать. И в результате она одна остается. То есть с такими ситуациями. Поэтому и смотрим Тосю, которая говорит, мужчину надо воспитать, как она его воспитывала, женскими энергиями Ой, может, не надо. На дачу, когда он ее звал. Ага. подружка говорит, да боится она Да бачу бояться то он уже все включается в нем защитник он готов ее защищать готов для нее что-то делать жениться сразу готов все она в нем женскими энергиями своими женскими энергиями включила мужчину а мы сейчас ага. что делаем мы же сейчас все коней на скалку останавливаем да потом думаем куда мужчины подевались так мы ага. их не включаем они выключены выключены Поэтому важно включать, так что, Ольга, поработайте, если хотите, мы с вами можем тоже договориться на какие-нибудь 2-3 сессии, докрутить вас вот э, в отношении недоверия к мужчинам, и вот это вот э, контролировать и подчинять, вот это все-таки проработать, чтобы вы свободу давали э, другому человеку, потому что на этом моменте хорошие будут сливаться, они прям mm -hmm. будут быстро уходить. Почувствовал, что меня сейчас тут поработят. Ну вот в том, смысле, в том смысле, не в том смысле, что там дров наколоть или что-то, а вот mm -hmm. в, в эмоциональном смысле, то есть да, не, хочет, я поняла. не хочет ни один мужчина сразу быть вот, в подчинении. Наоборот, говорить, вот, вот это можно проработать, за да, 2-3 сессии, вот, индивидуальные такие. Но ну, это мы уже с вами в личке договоримся, да? mm -hmm. если вам интересно, вы мне напишите, что мне интересно, и мы с вами уже договоримся. Ну mm -hmm. и благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Я думаю, что она полезная, приполезная получилась. Девушкам вообще mm -hmm. понравится, потому что и я много интересного такого рассказала. И вы вот как бы вот так вот вели, что поток давал такую классную информацию вообще. Супер вау. Благодарю вас, Ольга. Желаю вам в этом году встретить того единственного, с которым вам будет все праздники хорошо, комфортно, приятно. Uh -huh. И чтобы вот... Спасибо. Ну, обдумайте вот, вот то, что мы с вами поговорили в, в сегодняшней сессии, что как uh -huh. все это решить. Ну и получится. Получится. Uh -huh. Все хорошо. Тогда. Благодарю. Я тоже вас и благодарю. на связи. Если какие-то вопросы да. у вас есть, пишите. Хорошо. Ага, да, договорились Лен. Спасибо большое было ну, интересно угу. пока пока пока